так значит получил я железную собаку от вячеслава в понедельник такая вот собачка пришла двигатель Зонушин, 20 лошадиных сил gb 460 фара мощная усиленная реверс редуктор помимо этого вячеслав разные бонусы отправил в коробке в целом техника хорошая. Но учитывая тот снег, который сейчас у нас на Урале есть, на собаке ехать невозможно. Она просто заваливается на бок и не едет. Абсолютно.